Что? Рикардо, прием. Рикардо, ты в порядке? Рикардо, прием. Рикардо, живи там, я скоро подойду. А, я понял, до свидания. Я спрячусь, пожалуй. Где моя карта, скажите? Ч ⁇ Да, вот так значит, да? Во вот так значит. Нормально, нормально. Пошел нахер. Ну вот, тварь ты, и все. Чужой, тварь ты. Может, может, да? Ты зачем была... Нет! Молодец. Дурочка. Молодец. Дурочка. Дурочка, молодец. Он же сейчас прибежит сюда, твою мать. Ты, конечно, очень мощно сделал. Вон он стоит. Что за херня? Что это звучит такое? Не понял нахер, что за технологии? Мы куда идем? Мы правильно идем. Можем бежать? Так, сохраняться не буду, очень опасно. Где, где к -к кнопочка? И -э -э -э, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ух, все, поехали, к Рикардо. Я, пожалуй, вот так сделаю, потому что я не хочу вздыхать, потому что я и не сохранился. Рикардо? Рикардо, О. О, нет. Рикардо, твою мать налево, как так, ты стал лицехватом, быстрее, тихо, а вот куда мне бежать, ребята, скажите, куда мне бежать, вот по сути, смотри, сюда, сюда что ли идти, зачем, как, ладно, пошли до сохранялки, это музыка Хорошая музыка. Найс, мне нравится. <звы> Бля, мне нравится эта музыка. Че ты? Че ты? Нет, не иди ко мне. Дыхание, дыхание, заделай, не надо. Не дыши. Тут есть сохранялка у нас, да. Мы это помним. Рядом враг. Но я поэтому и сохраняюсь, игра. Ты. да? А, нам по лестнице надо спуститься. Ну, все, я понял, так бы и сказали. Ты поменяешь эти бляха фонари. фонари, бляха. Бляха, как же его называется-то? Бляха, я забыл. Короче, поменять бат батарейки. О, батарейки. Они меня напрягают. Ну ладно, если тут есть люди, а это мясо. Мясо для чужого. Значит, значит. Нам волноваться нечего, потому что в первую очередь сожрет их. Потому что они глупые, потому что они тупые, убегают. А я нет, потому что я, кто, интеллект. You know, you know. Ладно, не беда. Главное, не спалиться. Побежи, беги. Давайте, пацаны. Э, вас там пускай жрут, а я пока что вот так сделаю. И вы же не против? Ж, я надеюсь, вы не против. Блин, а мне не сюда надо, мне вот сюда надо. Фу, пошел нахер. Вот это я обосрался. Есть, мы тоже забежали в свою вентиляцию. Все хорошо. У меня просто топлива нихера нету. Очень опасно. Невероятно опасно. Опасно, прям в жесть, как опасно. Так, ну тут в вентиляция безопасна, но. <связывая> Твою налево. Безопасно нахер. Фух, твою налево. Я, ууу, бляха, твою ж налево. Мать вашу, безопасно. Безопасно, да. Сказал, безопасно. Я как раз слышу, что он сзади ползет. Смотрю, уу, бля, я так обосрался. Фух, твою ж налево. Можно так больше не делать, пожалуйста. Какого черта черный экран? Все, молчу. Все, молчу. Ладно, я попробую сам это пройти, чтобы не занимало это много времени. Что происходит? Да что за? Как? Откуда? Что за? Я же смотрел, там никого не было. Что за дечь? Как мне тут вообще пройти? Что за дела? Эй, может как по старинке? Пробежать нахер. А давай попробуем просто пробежать, давай. Смотри, мы бежим, чужой выпрыгивает, мы его гасим и просто рванем, просто так рванем чекурнем. Он за нами не успеет. А давай попробуем. Давай, вот серьезно, сейчас попробуем. Мы такой спидран. Все строим, мы такой спидранище. Есть такое слово спидранище. Ну, на старт, внимание, Маш. Секундой пошли. Так, все, мы поехали. Просто бежим. Сейчас я через вентиляцию пройду, потому что через вентиляцию очень удобно, однако. Вентиляция, наши любимые места. Нам надо сюда. Отлично, отлично, отлично. Нажмай, нажмай, нажмай, нажмай, это было мощно. Ой, просто вот так, Фью! Порой надо немедленно, не тихонько идти, а вот так, Фью! Просто пробежать, да и все. Но мне сохраняю. Сохранялочку дайте, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, сохранялку. Тоже же чужой есть. А там он, чувак, лазит. С кем он там разговаривает? Твою мать, мне надо именно туда. А там же, понятное дело, будет... Так, ты чё на меня оружие направил? Ты чё вообще? Так, слышь. Лови аптечку. Сейчас придет чужой. Тебе не поздоровится. Зря ты на меня пушку нацелил. Я же говорил. А я говорил, что так будет. Ты чё, и меня заметил? Нет, ко мне ты идешь нахер. идешь нахер, нет. Ты чё думаешь? Ты чё охеревший, Сеня? Вот это охеревший чужой! Отошел от меня! Пошел нахер! Пошел нахер! А теперь, а теперь дробовик! А ему похер! Я отразил, я отразил, я отразил, я отразил, я отразил, я ата, от от от от от от от от от от от от от от Ч ⁇ за звон? Пошел нахер! Он тут ходит. Ты чё тут ходишь по моим владениям? А, я сдох. Что ж, что ж, ребятки, отличненько. Вот, мы с тобой, ну никак, да? Вот. А это, что? это я, я. подожди. Вс качу, ⁇ качусь. Всё, я... я ухожу, я ухожу Я ухожу, я просто сейчас открою Возьму, э, подам энергию И улечу отсюда на корабле Давай так доваримся, давай Тут чужой лазит, я бы тебе не советовал так Дурак Так, ну пока Его там валят, я успею открыть Че, ты тут? Ну ты, конечно О, ты моя зайчка Может свалишь? по под, под Давай по-доброму НЕТ, ты не пойдешь нахер! Тогда мне придется от тебя провнать! 1,8,5 Так, сохраняемся 1,8,5 1,8,5 1,8,5 Вот сюда будем. Братанчик Что ты? Что ты? Что ты шипишь? Ты же не кошка 1,8,5 1,8,5 1,8,5 1 да? Я что то забыл просто пароль Я буду обороняться! Ну сначала сохранюсь. Так, тихо. Тихо. У нас тут типа напряженка. Напряженка, тихо. Спокойся. Спокойно. Это где а я понял, понял. Где ты? Не шипи! Не шипи на меня. Э, а? Фу! Фу, я сказал. Фу. Коник, фу. Фу я сказал. пошел нахер. Спрятался, все, Бобик спрятался. Бобик усрался. Бля, он пришел опять. Он пришел опять. Нет, тварь! Тварь! Тварь! брось, Я тоже сгорел, Класс. Нету твари? Попасть в космопорт! В космопорт! Из жилой зоны? Какой космопорт? Пошел, нахер Пошел, нахер быстрее! Быстрее! быстрее да ну нахер! Чё, чё, эй, чё про... А, мне не туда. Нет, тварь, ты где, я? А ну пошел отсюда, ушлепок. Ну, ну, и чё, и чё? Пошло! Пошло, ну Тварь ударила меня! Больно! Ну терпи! Спасибо, поехали, поехали, поехали! Пока, пока! Готовится Пошла нахер! А я не Но знаю, о А, все, лифт! Лифт! лифт. Сама быстрее. О, Жесть. Хорошо, что тут лифт. Хорошо, что тут лифт. Мне ждать не пришлось. и как хорошо. Не надо, пожалуйста, Хрис Найти другой выход в космопорт, конечно же, все это не так будет легко, конечно. Пошел нахер. Покидаю станцию, я, я, я это и делаю. Ты что думаешь? Я что-то делаю другой? Нет, я именно это и делаю. Поэтому все, кто досмотрели до этого момента, огромная благодарочка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал ради смешного, интересного, крутого, классного, страшного контента. Но ну, а пока, всем пока и удачи, разумеется. Пока. Пока.